Что я делаю на работе? Изо всех сил стараюсь, чтобы не уволили. Да-да, Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch продолжает исследовать фарминг-симулятор 22 релиз которого запланирован на 22 ноября текущего года, не пропусти! Ну и в данном же выпуске я расскажу немножечко про графончик, и для любителей графоблудства эта информация будет как никогда кстати. Рассмотрим такие две технологии, как DLSS и DLA, которые появятся у нас в фарминг-симуляторе 22 после его релиза. Ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске, а потому поставь, пожалуйста, аванс лайкос под данный видос, мне очень нужна важна твоя поддержка. Но взамен за твои лайки, я как всегда буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким например как FS22 и не только. Ну а мы конечно же начинаем! Очень многие в преддверии выхода в релиз фарминг симулятора беспокоились о том, а какая же будет графика в игре, что же с ней вообще будет и какую картинку мы в итоге увидим. Так вот разработчики в одном из своих новостных постов сообщили нам про то, что графика улучшится методом введения совершенно новых RT. Технологии под названием DLSS и DLAA. Если честно, я и сам в этих технологиях хреново шарю, поэтому постараюсь сегодня рассказать максимально подробно, что это вообще из себя представляет. Ну и основной ключевой особенностью станет то, что этими технологиями смогут пользоваться только те игроки, у которых графические процессоры от GeForce RTX. В ином случае выгоды от этих технологий не будет, а потому владельцы старого железа скорее всего не почувствуют особую разницу. Ну и давайте поподробнее о том, что такое DLSS и DLA. Технология DLSS или же Deep Learning Super Sampling увеличивает в целом графическую производительность с помощью выделенных процессоров и только на видеокартах серии GeForce RTX. Этот метод визуализирует кадры с более низким разрешением, чем отображается. Но делает это достаточно интеллектуально, ну типа искусственный интеллект на вашей видеокарточке. При технологии кадры постоянно масштабируются, заполняя недостающую информацию. Ну и за счет этого картинка выглядит достаточно резко насколько вы ожидаете от исходного разрешения. это что касательно DLSS. Технология DLA, или же Deep Leaning Anti-Aliasing. Другими словами, это у нас функция сглаживания, которая в основном представляет собой DLSS, но с удаленной частью масштабирования. Искусственный интеллект фокусируется на лучшем сглаживании. Ну а преимуществах DLSS и DLA разработчики показали нам в одном из своих тизер-трейлеров. Как мы можем заметить по трейлеру, основные преимущества RTX-технологии вот этих двух фишек заключаются в постоянном увеличении количества кадров в секунду. При всем при этом, как мы видим, качество картинки совершенно не страдает, окажется а даже немножко сочнее и приятнее глазу. Но это, скорее всего, эффект достигается за счет того, что больше FPS у нас Ну и поподробнее про включение данной функции. Когда мы включаем DLSS в настройках игры, это означает, что у нас будет более резкое и красивое изображение без сильного влияния на частоту кадров. Это очень хорошо может работать, когда вы используете не Full HD картинку, а в формате 4 k то есть Ultra HD. Хотя исходным разрешением все же при этом остается Full HD. Другими словами, более меньшее изображение интеллектуальным образом масштабируется в гораздо большее, при этом не видно никаких сильных визуальных каких-то дефектов. Картинка выглядит достаточно сочной, даже на 4 k при том, когда у нас исходное разрешение всего лишь Full HD. Ну, вот такой вот плюс у нас от данной технологии. При включении технологии DLA мы можем наблюдать более четкое изображение. В основном данная технология разработана для сглаживания краев между пикселями, так называемое сглаживание, которое создает эффект ступенчатого движения. Технология сглаживания DLAA считается более эффективной альтернативой таким методам сглаживания, как MSAA, TAA и FXAA, при этом стремясь обеспечить четкое и плавное изображение даже в движении. Ну еще раз повторю, что все вот эти технологии будут доступны только лишь владельцам видеокарт RTX серии. Данные две технологии будут, конечно же, работать лучше, если у вас имеется монитор 4 k Ну а если у вас нет такого экрана, то не расстраивайтесь, данные технологии также позволит вам ощутить большую частоту кадров вместо, например, высокого разрешения. То есть у нас компенсирует маленькое разрешение просто повышением частоты кадров. Поэтому, если у вас видеокарточка RTX и монитор Full HD, то вы получите значительный прирост к FPS. Другими словами, игра будет работать гораздо быстрее. Чего я не могу сказать про владельцев не RTX серии видеокарт от Nvidia. Ну и погуглив немножко информацию про то же, с каких моделей видеокарт начинается RTX, я увидел, что RTX поддерживает видеокарточки на начиная с GeForce 1080 Ti и выше. Естественно, RTX поддержит 2000 и 3000 серия видеокарт от Nvidia. Поэтому имея это в виду, чтобы не копаться в тоннах информации, есть ли у тебя RTX или же нет. А что ты, зритель, думаешь по поводу совершенно новых технологий визуализации DLSS и DLA? Возможно, у тебя остались какие-то вопросы, возможно, ты чего-то недопонял. Пиши мне смело в комментариях, мы с тобой на эту тему пообщаемся детально. Ведь у братишки Scratch есть отличительная особенность, отвечать на совершенно все твои комментарии. Если честно, меня самого мучил этот вопрос, а будут ли кардинальные улучшения в графике. Теперь я понимаю, что да, улучшения у нас будут, но, конечно же, только в сторону производительности. Насчет визуализации и, крас и красоты картинки, например, если сравнивать с той же 19-й фермой, пока что друзья, неясно будет ли у нас гораздо сочнее и лучше картинка, я ничего не могу сказать. И информации по этому поводу тоже никакой нет, поэтому ждем релиза там, как говорится, и посмотрим. Но на сегодня это пока что вся информация по поводу этих технологий, которые я хотел тебе рассказать. Была ли она для тебя полезна? А может быть нет, то, пожалуйста, раскритикуй И братишка Скретч обязательно прислушается Ну что ж, продолжай дальше играть в самые крутые топовые игры Приятного тебе геймплея Еще обязательно увидимся и услышимся Продолжение, конечно же, следует